Пошли, друзья, в баню, разделись, париться. Один смотрит, а у другого в паху выбрит и говорит, «Слышь, а что у тебя, мандовушки, что ли?» «Да нет!» «С жвачкой!»